Многие не догадываются, зачем сегодня влиятельные международные силы вновь упорно поднимают вопрос о признании екатеринбургских останков за царские. Давайте посмотрим, что нам предлагают признать за останки святого великомученика императора Николая II и его святой семьи. Посмотрите, какой череп нам предлагают признать за голову царя. Они выдали вот это в качестве доказательства того, что это полностью совпало. А вот эту линию они назвали волосистой линией головы. При том, что мы уже вот здесь видим лысину. Следствие говорит, что это волосы. Но давайте посмотрим на фото Николая II. Здесь ясно видно, что царя сзади волос не было. Что подтверждает и отсутствие волос на затылке. На фото следствия. К тому же, как видим на фото молодого цесаревича, у Николая Александровича выдается левая часть подбородка, а у предлагаемого черепа, наоборот, правая. А, ну, в общем-то, по, по сути, здесь вот все точки, которые мы используем при, вот, при... Если мы заменим на слайде эксперта следствия Никитина фотогосударя на фото молодого Цесаревича без бороды, то становится очевидно, что его подбородок совершенно не совпадает с черепом. Откуда вообще взялись эти странные останки? Их, по заданию советских спецорганов, в 1979 году извлекла под Екатеринбургом группа Авдонина-Рябова, сотрудничавшая аж с министром МВД Щелоковым. С нарушениями и спешкой они вскрыли захоронение в Поросенковом лагу и через некоторое время три выкопанные черепа вернули туда-обратно. Следующее вскрытие производилось вновь уже спустя 12 лет. Твердили устав общественного благотворительного фонда обретения, который ставит своей целью извлечение, исследование и захоронение останков бывшей царской семьи и ее подданных. И мы выехали группой специалистов на место предполагаемого захоронения. А в 1998 году уже Немцов возглавил правительственную комиссию, которая спешно признала останки за царские. Церковь их подлинными не признала, но Ельцин все равно велел захоронить их в усыпальнице царей в Петропавловском соборе. А Затем следствие Госкомиссии стало доказывать подлинность этих останков через генетические экспертизы, раскрыв могилу отца святого царя Николая II, императора Александра III. Вообще-то по всему миру в судебной практике генетические экспертизы не могут быть аргументами в суде, если другие доказательства их опровергают. И это речь о живых людях, а не об останках, лежавших в земле более столетия. Мы должны здесь отдельно рассмотреть вот два случая. Останки под мостиком из шпал и находка 2007 года. В первом случае исследование неправомерно, поскольку ДНК в болотистой почве разрушается, а почва поросенкового лога болотистая. Во втором случае исследователи имели дело с несколькими десятками граммов обгоревших костей, а останки, побывавшие в огне, генетическим исследованиям подлежать не могут. Журнал судебно-медицинской экспертизы номер 2 за 2016 год и номер 2 за 2018 год об этом говорят. И японский ученый Тацуо Нагаев в 2001 году доказал, что останки из поросенкового лога не царские. И американский ученый Алекс Найт с нашим ученым Львом Животовским пришел в 2004 году к таким же выводам. И наконец, самое настораживающее Известно, что в годы безбожия большевики, издеваясь над русским прошлым, кощунственно вскрыли гробницы с царями. А не лежат ли там теперь вместо забальзамированного тела императора Александра Третьего какие-то другие останки? Вот обратите внимание, вот эта могила Александра III. Немножко отступ, отступлена и плита. Мы присмотрелись и увидели вот что. С другой стороны. Еще с другой стороны, еще с другой стороны. Вот могилы изнутри. Ничего подобного не бывает при царских захоронениях. Вы видите, как мусор. А вот посмотрите, асбестом склеивались, соединялись э -э углы. В итоге, по версии следствия, Останки из поросенкового лога, с вероятно подложными костями из скрытого гроба императора Александра III, генетически совпали. А так как генетическая экспертиза не дает однозначных результатов, необходимо комплексное расследование, антропологическое, историческое. Об этом, кстати, также говорил секретарь Патриаршей комиссии по исследованию останков, митрополит Тихон Шевкунов. К тому же, следствием были проигнорированы выводы двух других генетических экспертиз. Важно упомянуть, что за прошедшие 30 лет, со времени обнаружения останков в поросенковом лагу, их трогали десятки людей, оставляя на них свои ДНК. Тот же Гелий Рябов хранил их у себя дома и показывал гостям. Впереди нас ждет еще один сюрприз, это стоматологическая экспертиза Эмиля Агаджаняна. Сами эксперты, начиная с Пашиняна, а потом уже и Трезубов, и Попов, согласились с тем, что эти черепа, номер четыре, номер семь в течение нескольких лет до смерти рука стоматолога их не касалась. Заявил... При этом историки Леонид Болотин и Инна Симонова указывают на свидетельство о регулярном лечении императорской четы вплоть до марта 1918 года у стоматолога царской семьи Кострицкого. Настал момент, когда я закончил, ну вот еще один фрагмент из воспоминаний, лечение императора и его семьи. Я должен был выехать обратно. Это вот мой перескакиван, он уже едет назад Крым из Тобольска, стоматолог Кастрицкий. При этом состояние зубов и костной ткани черепа номер 4 очень плохое. Они были поражены кариесом, остеомелитом, пародонтитом. Несколько зубов были вырваны еще при жизни. А у черепа номер 7 мы наблюдаем 14 кариесов и всего 4 пломбы. Похожие наблюдаем у останков, приписываемых дочерям. Мы видим, 14 раз он лечил только за последние полтора года зубы. Исходя из этого, можно заключить, что люди, которым принадлежат черепа, не имели лечения в течение нескольких лет до смерти, в отличие от семьи императора, которая лечилась регулярно, а в 1917 году была полностью вылечена стоматологом Сергеем Кострицким в Тобольске. Следствие утверждает, что тела в Ганиной яме сжечь не смогли. Однако в томе 10 «Дело» на листе 6 следователь Николай Соколов, расследовавший обстоятельства убийства царской семьи с 1919 года, утверждает, что тела были сожжены в Ганиной яме. Независимыми судебными медиками Юрием Григорьевым и Тепловым в 2021 году был проведен эксперимент со сжиганием туш кабанов на кострище и в бочках. И на практике оказалось, что по массе можно сжечь за 12-14 часов тела как в костре, так и в бочке. При этом остается всего несколько сот граммов пепла. Вот это все содержимое бочки. В фильме «Дело Романовых» следствием установлено, показанном по Первому каналу, говорят, что сжиганию помешала серная кислота. При этом нам показывают малюсенькие кусочки. Но зачем же тогда Петр Войков, он же Пинхус Лазаревич Вайнер, который по специальности химик, привез 11 кувшинов серной кислоты, по 16 килограмм на каждого? Неужели он не знал, как правильно это делать? Сергей Алексеевич Беляев, который проводил расследование со стороны церкви по поручению святейшего патриарха Алексея II, говорил, что серная кислота может полностью растворить тело. Мне удалось встретиться с начальником, химико-биологического отдела МУРа. То, что я сейчас скажу, могут... у вас мурашки по коже. Убитого человека колоду в заливает этим 60 раствором серной кислоты, и от человека ничего не остается. Все у полиции. Почему сегодня архиреем рассылается анонимный трехтомник «Преступление века. Материалы следствия» Полный предположение, возможно, вероятно, и предлагается на основании него принять решение о том, что это мощь святых царственных мучеников до суда. Давайте послушаем экспертов, юристов по этому вопросу. Более того, в представленных материалах отсутствует обвинительное заключение, которым всегда оканчивается следствие. Общественность должна знать его содержание. И Второе. «Расследование цареубийства не может ограничиваться идентификацией костных останков. Это искусственное сужение предмета расследования и полномочий следствия, которое должно выявить лиц, причастных к совершению преступления, его заказчиков и покровителей, как у нас в стране, так и за рубежом». В 1998 году в ответ на признание Госкомиссии останков царскими, Митрополит Виталий, первый иерарх Русской Православной Церкви за рубежом, телеграфировал Немцову. «Государственная комиссия в России на итоговом заседании совершила кощунство на глазах всего православного мира, предложив верующим для поклонения лжемощи. Мы молимся им как святым, просим их заступничество за Россию уже 17 лет, и для нас никаких о каких новоявленных останках не может быть и речи. Их сожгли». Старцу Николаю с детства были открыты духом страдания святой царской семьи. Он бывал у них в гостях ребенком. Когда их истязали, он, еще девятилетний мальчик, бежал и кричал, «Мама, мама, царя убили, всех! Ох, и накажет их Господь окаянных за то, что они с ними со всеми сделали». Батюшка, скажите, пожалуйста, хотел спросить у вас, что делать вот с царскими вот останками, которые говорят Екатеринбург. Они ведь в свое время служили. Задумаемся, случайно ли следующая цепь событий. Государя арестовали на станции Дно. Затем всю семью отправили в Екатеринбург на корабле с названием Русь. Умучили в Ипатьевском доме, при том, что призвание на царство первое из государя Романовых Михаила Федоровича было в Ипатьевском монастыре. Растязали в ночь 16 на 17 июля в день, когда убили святого великого князя Андрея Боголюбского, по сути, первого русского царя, как собиратель земель в одно царство. Потом оставили каббалистическую надпись в подвале Ипатьевского дома и другие мистические знаки. Святая Церковь говорит, «Царь» есть образ «одушевлен» Царя Небесного, «Царь» — это удерживающий. Поэтому, убивая царя земного, Помазанника, Божия, тем самым убивают образ одушевлен Царя Небесного, открывая прямую дорогу силам зла, так как нет более удерживающего. Господь был распят, как бы ритуально принесен в жертву. Могло ли быть неритуальным, без задействования тайных сил, убийство Государя, помазанника Божьего? Невольно вспоминаются слова Евангелия. Это наследник. Пойдем, убьем наследника, и наследство будет наши ну вот сегодня государство в лице государственной комиссии говорит что вот на 99 процентов мы уверены в том что и останки царские чем вас не устраивает вот эти 99 процентов ну, вы знаете может быть для кого-то и убедительна эта цифра 99 процентов и 100 процентов иногда говорят и 200 имея в виду что-то другое, может быть, говорили 100%, что Бога нет, 200%, 300%, что не, что не было такого человека, Бога-человека, как Иисус Христос, 100%, что в 80-м году Хрущев покажет по телевидению «Последнего священника» и так далее, и так далее, и так далее. Дело в том, что, конечно, существует математика, конечно, существуют цифры, но есть и еще нечто более точное и более важное – это духовная интуиция Церкви и духовная интуиция народа. И она не измеряется математически. И смешно противостать духовной интуиции народа вот, э, так сказать, вот этими 99 процентами. Главное, чтобы не поклоняться лжемощам, как вот подчеркнул Митрополит. Конечно, очень похоже, что все это цель всего этого поспешного фарсового действия одна – планированная дискредитация церкви. Но в последние годы митрополит Тихон поменял свое мнение на совершенно противоположное. Ну, получается так, что если, например, архиерейский собор принимает положительное решение и признаются останки, что это останки да. царской семьи, то они превращаются уже в мощи. Мы их признаем как да, мощи святых. Да. Но кто-то признает, кто-то не признает, кто-то признает. Я не знаю, как это будет. Для меня это совершенно очевидно. И тут лицемерить я не могу не А известно, что многие из тех, которые принимали участие в захоронении Екатеринбургских останков, трагично окончили земной путь. Приведем пример из интервью православного радио Санкт-Петербурга. Хранитель курантов Петропавловского собора был назначен ответственным за процесс захоронения, чем он очень обрадовался верующие люди. Близкие говорили, чтобы он не делал этого, ведь народная совесть против. Но он не внял. Послушаем, что с ним произошло. Вот и, свидетель происшествия, мужикистоварного поезда, рассказал о том, что он делал сантаз с небольшой скоростью, когда на железнодорожном -э полотне вдруг увидел фигуру идущего у старого человека. Ее он сидел весьма странно. Он шел, обхватив обеими руками свою голову. И ему, это предупредительные, вот если включался свет, прожестра, он никаким образом не реагировал. И уже буквально перед самым поездом, вот поезд невозможно было остановить, он сделал на рельсе. И буквально его ну, из молодёра допустил, причем голова была уничтожена полностью. В этом же году была убита Галина Старовойтова, несколько позже Борис Немцов и многие другие, принимавшие участие в этом действии есть целый список, в котором больше восьми человек. Сейчас в Малороссии находится почти половина прихода в Русской Православной Церкви. По словам Игоря Друзья, на Украине проводятся самые большие в истории крестные ходы, в которых участвуют самые стойкие, самые верующие христиане, которые настроены против этих останков. То же касается и священства. И эти люди, которые действительно настроены на любовь к России, они настроены на церковное единство, для них это будет просто шок. А не приведет ли признание останков мощами против духовной интуиции церкви и народа к расколу, еще и во время войны? Так на чьей же стороне правда? Зачинщиков этого действия, уничтожившего Ипатийский дом, а затем терзавшего Россию Ельцина, и либерала Немцова и его продолжателей, или с другой стороны патриарха Алексия, который не пошел хранить останки в царском храме, почитаемого старца Николая Гурьянова и той самой народной совести, которая не ведет ни в поросенков лог, ни в место захоронения в Петербурге, а именно на Ганину яму, где по строжайшим нормам Российской империи следователь Соколов сделал вывод о полном их уничтожении огнем и серной кислотой. небеса поднимался пепел, и остались одни лишь грезы. Только плачут березоньки белые по весне, проливая слезы, и как будто из пепла этого, словно китишь град ниоткуда, в честь великих страдальцев царственных монастырь был построен, как чудо. А началом к тому строительству послужил патриарха-визит. Всем нам памятен этот снимок, где он словно в огне стоит, это нам земля говорила, Здесь свершилось черное дело. Вся земля мощами пропитана, Вся земля, как царское тело. Годы шли, умываясь дождями, Неспокойно лишь было сердце, И священный синод решает Всех прославить, как страстотерпцев.